Стал я, я, я Вот чудеса Жизнь моя сегодня. Непроста Голова болит, хочу я кушать Вспоминаю, что было вчера леса. Все это, наверное, не с коста. В скробате заварил я кофе и намазал маслом хлебом я. Я смотрю в окно, сидит там кобра Зашипала громко на меня И я понял, что паньяк What is <laughs> Утром рано с бадуна, голова болит, как у колдуна. Барочка Расула, ты мне помоги, только вот на кухне нужно запасти. Падаю с кровати прямо на ковер, по полу ползу, сразу пол протер. Покус с огурцами открываю я, стала я с бадуна, это чудеса.